Наконец-то мы дождались новую версию самого вкусного бака, по моему мнению. Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый бак от компании GeekVape под названием ZEVS X Mesh. Итак, девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели изображен сам девайс, есть логотип компании и название устройства. На противоположной стороне все как всегда, немного технических характеристик и комплектация. Откроем коробку и посмотрим, что же нас ждет внутри. Открыв коробку, сразу же видим бак и запасное стекло. А вот под поролоном нас встретит по-настоящему царская комплектация. Два зиплока, в каждом лежит по два куска хлопка и по две сетки. Одна выполнена из нихрома с сопротивлением в 0,17 Ом, а вторая из кантала на 0,2 Ом. В третьем зиплоке мы встретим огромное количество дополнительных орингов, проставок, специальных коэл-джигов для сетки и 810 безоринговый дриптип. Корпус девайса выполнен из нержавеющей стали. В верхней части находится 810 безоринговый дриптип, выполненный из жаропрочного пластика. Он крепится к крышке заправки. Сняв ее, кстати, снимается на пол оборота, мы видим два довольно больших и удобных отверстия для заправки. Чуть ниже находится кольцо регулировки обдува. Благодаря такому конструктиву бак является непроливаемым. Диаметр атомайзера 25 мм, а объем с бабл стеклом составляет 4,5 мл. ZEVS X внешне является почти полной копией своих предшественников Немного изменились насечки на крышке заправки, стали более рельефные И на кольце регулировки обдува, наоборот, стали менее рельефные Все самые важные отличия кроются в базе, что логично, ведь она рассчитана на установку сетки База ZEVS X Mesh довольно простая и не имеет никаких лишних заморочек Две прижимные пластины, огромные проточки и подпружиненная керамическая вставка для прижимания хлопка к сетке в остальном конструктив идентичен прошлой версии для реализации непроливаемости и направленного обдува применяется знакомая нам съемная внутренняя испарительная камера с шахтой так почему же все-таки стоит попробовать нового Зевса даже тем людям, которые похоронили для себя обслужки на сетке? Ответ прост. Новинка лишена всех тех косяков, которые были у первых атомайзеров такого типа. Подведем небольшие итоги. Плюсы этого атомайзера. Верхний забор воздуха, который исключает любые протечки. Отличное качество сборки и материалов. Простая установка сетки и хлопка, которая исключает любые гарики. Отличная вкусопередача благодаря той самой сетке, поэтому вы будете чувствовать даже самые тонкие нотки жидкости. Но ну еще база от новинки полностью совместима с прошлой версией Zevs X. Из недостатков расход хлопка будет гораздо больше, чем в обычных девайсах. Но ну еще один небольшой минус – это немного шумная затяжка. В конце ролика я хочу смело посоветовать этот девайс любому человеку. Он обладает просто бешеным вкусом, он выпускает огромные облака, выглядит идеально и на самом деле является очень качественным и хорошим устройством. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет и до встречи на нашем канале.